Добрый день, дорогие друзья! Добрый вечер уже, наверное, да? Mm -hmm. Добрый вечер! Сам, ну, берите там, поделиться. И мы да, с вами что -то, что -то, что -то. опять вместе. И mm -hmm. сегодня у нас очень интересная тема. По вашим просьбам, кстати. И каждый сегодня себя протестирует. Насколько и как, и насколько вы влияете на других людей. Мы приветствуем вас. Вижу, вы уже присоединяетесь. С вами Геннадий Гура. Наталья Гура. И мы рады делиться тем, что мы знаем очень хорошо. А знаем мы это и пользуемся этим, и представляем вам метод Тойча. И в этом году, на этой неделе, мы с вами празднуем столетие со дня чемпиона Гурта Тойча. И э, мы приготовили практически такую виноградную горсть успехов. Я думаю, вы будете их видеть на фейсбуке. Мы каждую, каждую, ну, каждую неделю, раз в неделю будем выставлять эти успехи. Мы благодарим чемпиона за этот великолепный метод, который может решить любую человеческую задачу, любую, на, в индивидуальном плане, в коллективном. В групповом и даже на уровне страны и даже на уровне мира. Mm -hmm. Поэтому мы с вами такие счастливчики. Да. Я бы хотел вот обратить внимание, смотрите, какие мы сегодня праздничные. Ну, праздничные У нас праздник нас... 10 февраля 1921 года родился чемпион Куртович. Нам часто задают вопрос: а кто такой Тойча? Как? что, че он такого замечательного сделал, что о нем столько шума. Да? Вот. Хочу внести некоторые такие небольшие данные. Итак, Чемпион Курточ, доктор физики и психологии, обучался в Гарвардском Калифорнийском университетах. Во время войны воевал в составе союзных войск, был участником встреч советских войск и американских войск на Эльбе. Вот. Что замечательного его биографии? Он является именно физиком-ядерщиком, и э, он участвовал лично в допросах э, фон Брауна, автора фау э, 1 фау 2 этих немецких ракет, вот, которые американцы после войны забрали к себе. Вот. В 1954 году он встретил Джоэл. И представьте, такая модификация. Человек рационального интеллекта, очень жесткого интеллекта, который не принимал любого другого мнения, который всегда находился ну, интеллектуал. И в нем произошла вот эта уникальная трансформация от рационального интеллекта к духовному. То есть он принял вот эти базовые принципы, которые мы изучаем, которые мы применяем. Более того, 39 лет он преподавал, а, преподавал а, 39 лет он был, а, проводил тренинги, консультации по делу методу точка. На его счету более 120 тысяч консультативных сеансов, которые были успешными, которые он провел. И он не просто, знаете, вот а, да, я это использовал и, и все. И вместе со мной это знание уйдет. Он написал книги, он дал. Это уникальное знание человечества, которое способно решить любой вопрос, который ставит перед собой человек. И для нас с Натальей это знание, оно перевернуло всю нашу жизнь. То есть из того, как бакалавр, чемпион называется Бакалавров Загуля. Да? Вот. Ну, подобным что-то много подобного было у меня. Я тоже так вот никогда не задумывался вообще, зачем я живу, куда я иду, что я делаю. Ну, деньги надо делать, но ну, вот это главное занятие моей жизни. Вот. И сегодня моя жизнь, настала другой. Это касается всех сфер жизни. здоровья и семейные отношения, и бизнес, и самореализация. Вот. Мы сегодня празднуем день рождения чемпиона. Осталось тут совсем немножечко, вот. И присоединяйтесь к нам. и Мы сегодня будем делиться уникальным пониманием, как увидеть невидимое. То, что донес чемпион, как вот, э, мозговые волны, в зависимости от частоты излучения, которое излучает человек, производят разные результаты в нашей жизни. И мы, излучая эти мозговые волны, являемся авторами любого опыта, любого события в нашей жизни. Это не укладывается в рациональный интеллект, потому что да, сегодня уже есть такие моменты, когда с при помощи мозговых волн можно передвигать там машинки электрические, уже одеваешь какой-то там шлем на голову, я это видел по телевизору. Вот, и управляешь налево, машинка идет направо. Но здесь идет о более высоком порядке. И понимаете, вот как человек еще не знал, это нельзя было пощупать, нельзя было предвидеть. Но он это сделал и сделал совершенно. И мы сегодня можем пользоваться этим. То есть, как мы влияем друг на друга. Да, это уникально. Знаете, мне очень понравилось в комментариях, которые вы написали, например, Татьяна Кажурина написала так, я влияю на всех положительно, а они на меня не всегда. Что с этим делать? Да, что с этим делать? Маша сказала, я вообще, я влияю на всех очень положительно, но я никогда не задумывалась, как они влияют на меня и что вообще не могут дать. Так сказала мазал да? Ну и Евгения написала, что, ну, сейчас да, уже, и она пишет о методе. Метод практически избавил меня от обид на мужа. Раньше я думала, что он специально меня задевает, а он даже не догадывался. Вот. И Евгения пишет, я стала сообщать, что меня радует, что огорчает, и что я не думаю о нем плохо. Вот. И если бы он знал, он сделал бы лучше. Вот. Поэтому как же мы влияем друг на друга? Мне понравился комментарий Александра, который прочитав нашу тему, он сказал вообще, а что тут нового? Понятно, что мы влияем друг на друга, притягиваем друг друга, отталкиваем друг друга, да. Да, да. как магниты, потому что есть там в нашем в нашей клетке есть какой-то элемент. Прекрасно, да, вот очень хорошо, что уже Александр сказал, что он это знает. А как мы влияем? Вот как вы влияете на другого человека? Знаете ли вы? что именно вы провоцируете другого выпить, вы провоцируете другого вас отвергнуть. У нас буквально в воскресенье был горячий стол, где женщина сказала – умная, грамотная, очень симпатичная, очень харизматичная. Она сказала – Наталья, я вот не понимаю, и сам руководитель, она не понимает, почему она меня увольняет. И это не первая работа, и не вторая, не третья. Где эту женщину увольняют, на то даже нет каких-то логических, рациональных объяснений. Именно так, эта женщина влияла на своих руководителей. Токсично. Да, это токс, это. да, токсично, ее, да ее это выражение. Понимаете, то есть. Вы влияете, чтобы вам отказали, вы влияете, чтобы вас задержали, вы влияете на то, чтобы вам не оплатили за то, что вы сделали какую-то услугу. Это вы заказываете эту музыку. Причем это все происходит подсознательно, без совершенно без вашего контроля. Потому что это и есть та глубокая запись вот как Чемпион об этом пишет, что Основное внутреннее желание записано в мозгу, которое является местопребыванием подсознательного. Оттуда оно передается в окружающую среду, то есть мужу, жене, людям, всем всем людям передается в окружающую среду ментальным радаром или мозговыми волнами инфракрасного или более высокой частоты, заставляя родственников, ну, в общем, всех людей вести по отношению к вам определенным образом. Это вот написано в книге 9 темиология", которую издал Борис Поэтому наша задача сегодняшнего эфира – и ваша задача, и наша задача, я всегда спрашиваю, задаю этот вопрос и предлагаю, чтобы вы его задавали. Как я приказала мужу, например, не обратить на меня внимание, покритиковать меня, осудить меня. Знаете, это настолько, когда ты уже осознаешь это, ты знаешь, что в разуме другого человека, и ты понимаешь, что это вообще не твое, ты просто отвечаешь на его запрос. Вот я в прошлом очень большой спорщик, и практически я выводила на спор, ну разве что только мертвого не выводила на спор, да? То есть я приказывала, чтобы со мной спорили. И сейчас я вот этих спорщиков, я их распознаю, хоть сказать, вслепую, да? Вот. То есть они командуют, что спорь, спорь, вот спорь со мной, и доказывай. Но когда вы уже осознаете, вам, вы всего не хотите спорить, вас это не задевает. Вот. Ну, очень интересный пример описывает Чемпион, где э, возле э, перед ним сидел мальчик, мама его привела, который очень сильно боялся, и где были, э, по-моему, сожены, да, да, да, да, дядя был в какой-то, э, или в концерте, да. и этот ребенок, он излучал сильнейший страх. И чемпион сказал, я прям ощутил этот импульс, что просто еле сдержался, чтобы не ударить этого ребенка. Поэтому это очень важно понимать, какой вы импульс издаете. Почему к вам хочется, почему один человек пройдет мимо и не прореагирует, а на вас он прореагирует грубостью какой-то. И так дальше. Ну, я хочу сказать тем более таком спокойном. Смотрите, вы знаете, когда мы проводим многодневный семинар, для меня очень трудно быть в состоянии, чтобы Наталья не считала мои мысли. Знаете, <смех> вот сижу, сижу, Спокойной. подготовила лекцию, вот, И у меня первая часть выступления, у меня вторая. И вот я сижу, я начинаю что-то там думать о том, что я хочу, слышу, идет звук с трибуны, словом в слово, вот, вот, вот просто берет, как будто она мой листок берет и читает, и рассказывает так вдохновенно. Вот. Я знаю, что она это не готовила, что у нее был другой план выступления вообще. Вот. Вот иногда я смеюсь, иногда, иногда мне приходится выходить куда-то, потому что ну, мне нечего будет рассказывать на лекции. Но это буквально, понимаете, когда два близких человека, когда между ними есть вот эта открытость, нет такого какого-то стены, вот, то просто мы можем но, сами но... видеть, как вот ты подумал, уже но... другое сделал. Да. Но на самом деле и стена, она не нужна. Можно даже выйти в подвал куда-то запрятаться, Геннадий, mm -hmm. но супрасенсорный уровень уже всегда... Эм, имеет, эм, ну, он действует, да, и если даже на подводную лодку засадить, тебя я все равно считаю, что... Ну, я понимаю, конспект. но если я в этот момент буду смотреть свой конспект и думать об этом, да. но если я буду думать о другом, ты считаешь, другое тебе, это в этот момент, не надо, и мой конспект сохранится. Итак, друзья, вот эта книга, да, «Девять я предлагаю вам прочитать здесь очень много, очень много примеров, один пример я расскажу. Когда пришла к чемпиону женщина на консультацию, говорит, я, я не могу понять причину, но э, три мужчины, которые были влюблены в меня, которые боролись за меня, добивались меня, через какое-то время они уходили, э, оставляли меня и уходили к другой женщине, которую сами потом говорили, что они ее меньше желали и хотели, чем меня. И она, конечно, была очень отчаянная. И чемпион рассказывает об этом примере, что ее бабушка, ее бабушки ушел муж к другой женщине, и мама, которая жила, то есть записался закон, что муж любит, да, встречается по любви, и потом он уходит к другой женщине. Это ее мама уже имела эту запись. Она была с мужем, но практически они были разделены, они были одиноки друг от друга, мама была постоянно недовольна, и эта старшая дочь, она осуждала маму, что мама так себя ведет. И практически, вот как чемпион описывает, что ее закон звучал так, что, значит, жениться, и муж потом уходит к другой женщине. Плюс дополнительно было ее желание, осуждение мамы, что она такая брюжащая и что она не может с папой найти общего, общего языка. И ее закон гласил, что в нее должно влюбиться, вы подробно почитайте. Я не хочу сейчас рассказывать в деталях, там она конкретно описывает в отношении мамы. Ее закон в конечном итоге гласил, что ее должен полюбить мужчина, как и она, и он должен уйти к другой женщине. Вот вам влияние, вот взаимное влияние. Да, если есть, есть притяжение, отторжение, но как? Как конкретно вы даете приказ, чтобы муж запил или муж загулял или жена, чтобы вела себя недостойно? Вот, или чтобы вас отторгли, или чтобы вас задержали. Практически вы уже, вы уже готовы в этот момент, например, выезжать. Да? Вот, в этот момент муж или жена вас задерживают и говорят – вот мне сейчас надо это. И вы, как всегда, опять опоздали, например, но это вы заказали эту музыку. Поэтому все, что с вами происходит, ну, вы это заказываете. Надо просто знать, откуда оно, откуда оно взялось. И, как правило, это 3-4 поколения, оно тянется. То есть есть закон, да? Да. Ну, но я хотел бы вот добавить интересные такие моменты. Вот как-то мы присутствовали на семинаре чемпиона Курта Тойча. Вот нам посчастливилось какое-то время быть на его семинарах. это ну, 3, наверное, да? Ну да, 3 четвертый, 4 5 Да. И смотрите, на одном из семинаров села на горячий стол мужчина, открытая консультация. Говорит, я хочу стать мэром города. Mm -hmm. Вот. Рациональный интеллект, или кто-то там, бизнес-тренер бы какой-то, порекомендовал там ему проявить активность, рекламу, еще что-то, еще что-то, еще что-то. Чемпион внимательно его выслушал, задал несколько вопросов и сказал одну единственную фразу. Вам нужно изменить отношение жены к себе. То есть вы должны заручиться поддержка жены, ну, чтобы вот именно ее душа была с вами, то есть ее желание, чтобы вы стали мэром, должно быть полным. А как вы считаете, ваша жена сейчас поддерживает вас на то, чтобы вы стали мэром? Нет. Ну, это как раз и есть предпосылка вашего провала. И когда это будет, будет вместе, с этим были разные причины. Там могла быть неверность, там могли быть какие-то другие вещи. Ну, и генетическое ожидание, что жена против. Да, Жена против да, его да. проекта. Поэтому я это услышал, и я это применил. Знаете, когда... Тот, мешает, нам поможет. Когда я реализовал свой бизнес-проект, я говорю, Наташа, что ты хочешь? Она говорит, обучение в Москве. Ты вот оплачивай, я... я оплачивал. Друзья, вы вопросы вообще пишете? Да. Пишите, пожалуйста, вопросы. У вас же есть... Наталья Гурина, принесите нам мышку, пожалуйста. Вот. Дальше... И я обратился к своему сыночку, говорю, сынок, а что ты хочешь? Он говорит, папа, я хочу мопед. Вот. Я ему принес мопед, купил мопед. То есть он ездил по городу на мопеде, вот, и был он был несчастлив. довольно счастлив. И я понимал, что если я хочу успешный бизнес, моя семья должна хотеть этого же. И они должны быть успешны и счастливы и радостны угу. нашим а я приведу бизнес. пример, тоже описывает Чемпион этот пример, когда муж приходил с женой на семинары. Я Конечно, понимаю, да, я понимаю, жен, которые приходят к нам, они все сразу хотят мужей привести на семинар, вот, часто без желания мужа. Что происходит? Вот, когда жена приходила с мужем на семинар, он при ней спал на семинаре. Так интересно описывает этот случай чемпион. И э, чемпион сделал такой эксперимент и сказал жене, «Вы не приходите на семинар, пусть он придет один». Он, не, он сказал, «Вы знаете, почему муж спит?» «Потому что вы его заставляете спать». Женщина даже она, э, разозлилась на чемпиона сказала, «Ну как? При чем здесь я? Это он сам спит, он не хочет слушать, он не понимает, он сам спит». И говорит, «Хорошо». Вы не приходите на семинар, когда эта женщина не пришла на семинар, пришел сам один муж ее, он не спал. И женщина не поверила чемпиону, потребовалось показать видео, что без нее муж на семинаре не спал. Вот вам яркий пример, как мы влияем друг на друга. По сути, муж был подопытным кроликом жены, спать, спать. И, конечно, он ей показал эту причину. А мне очень понравился пример, который ну, тут такой глубокий, когда мужчина с детства наблюдал болезнь мамы и болезнь сестры, и у нее в подсознании было записано, что близкие ему люди, дорогие, близкие, любимые люди болеют. Он поставил себе цель, я даже ну, приводила когда-то в прямом эфире этот пример, он поставил себе найти цель здоровую, спортивную, сильную женщину которая гарантированно не имеет предпосылки к болезни. Он нашел такую женщину, полюбил эту женщину, поженились они. Какое же было его изумление, что его подсознательное знание, понятно, что оно многопоколенное, это подсознательное знание его начало влиять на супругу, и буквально там через какое-то несколько месяцев, она начала болеть. И причем серьезно болеть, и он опять ходил к врачам, он Не, опять, опять работал врачам, на аптеку. Да, и он покупал таблетки и так дальше, и так дальше. Mm -hmm. И он был потрясен, почему так происходит. И вот когда он пришел к чемпиону точку, тот ему объяснил. Его вклад, что, что вы несете, вы просто приказываете, как мы влияем на других людей. Мы приказываем им жить по нашим подсознательным убеждением или по тому знанию, которое у нас записано в подсознании. Да. Поэтому посмотрите на своего мужа. Угу. Вот, и все, что он делает в отношении вас, это вы это попросили, заказали, приказали, неосознанно, чемпион даже говорит, даже насилие и убийство да. происходит по этой формуле. Я хочу немножечко добавить. То есть смотрите. Еще есть такое понятие, как частота излучения. То есть, есть частота излучения, которая близкая, например, к, э, к любви, и есть частота излучения, которая ближе к ненависти. И вот на курсе девиктимизации сознания, вот сознание жертвы, Но ну, это большинство людей находятся в этом сознании, это низкая частота, которая притягивает к нам события э, нежелательные или посредственные. И если мы излучаем частоту, когда ну, ближе к частоте любви, да, об этом многие говорят, но именно э, частота, которая свободна, то есть если человек свободен от зависти, от жалости, от сожаления, от гнева, от э, несправедливости, тщетности, вот, то его частота поднимается, его частота излучения, она ближе к частоте любви, и это не пустые слова, это действительно так работает. И он притягивает положительные события в свою жизнь. И в этом цель переобучения. И вот тех, кто сегодня смотрит, у нас здесь много есть наших друзей, которые у нас проходили обучение, особенно первая ступень. Они, они могут вспомнить тема жалости, тема несправедливости, сожаления страха, освобождение о, от страха да? и Счастье. другие они посвящены изменению частоты излучения этого человека. И именно благодаря вот этому курсу девиктимизации происходит вот это изменение человека на клеточном уровне, когда он становится другим и он начинает излучать другую частоту. Происходят браки, происходят великолепные какие-то встречи, которые происходят откровения, идеи, открывается бизнес, открываются какие-то новые возможности, открываются другие отношения с близкими людьми. Это результат изменения частоты, изменения человека на ментальном уровне, на внутреннем уровне. Вот, и это красиво. Да. Есть вопрос, от Вадим Орел задает, да. скажите, значит, что означает значит... инсульт трех поколений? Ну, инсульт <свят> это некий удар, да, то есть ожидание удара, причем удар может быть разный, физический, ментальный, и э, надо глубже, конечно, разбираться, но я думаю, что это страх раскрытия какой-то лжи, это панический страх, что какая-то ложь будет обнаружена, вот. а если в общем сказать, да, это ожидание некого удара. Вот. Надо посмотреть генетику, да, что там, какой удар, как, как они восприняли, что предки восприняли, как удар. А значит, mm -hmm. они не вынесли тот опыт, который для них был Ну, то есть, важен. это накопленное какое то гнев, который не выражается. Да, да. Вот, этот гнев может быть вызван какой-то обидой, например, у Вадима. Обида, mm -hmm. которая имеет 20-летний стаж. Может, больше. Может, и больше. А может быть в отношении женщин, а может быть в отношении руководство, которое было у него ну, в... Как правило, это и есть то, что прячется, и то, что страшно открыть. В какой-то момент эта система уже, она, знаете, как шарик надуваешь, вот, скрываешь, скрываешь, скрываешь, и потом хоп лопнула. Вот, правда, то есть это Вы да, который взрывает. Так, что нам еще пишут здесь? Вопросов больше нет. Нет, друзья, пишите вопросы, тема же интересная, Я интереснейшая тема. Мы, да, тоже мы, да. мы тоже здороваемся, мы тоже рады. Вот, пишите вопросы, потому что каждый из нас, он э, излучает да, электромагнитный этот импульс. И очень же интересно, как вы влияете, да, когда вы садитесь, например, в такси или едете в лифте, или общаетесь каждый день. Кто-то не воспринимает свекровь или тещу, или зятя, вы же испытываете какие-то чувства, вот. и видя даже вид одного человека у вас может вызывать какие-то реакции, да, то, о чем мы говорили в прошлый раз. Очень важно знать, как вы влияете на другого человека. Вот. И эти, то, что написали, да, и Татьяна, и Мазл, что иногда не задумываются а о себе думаете, что хорошо влияют, а на вас якобы плохо влияют. А что это означает, что на вас плохо они влияют? Или вы не знаете, как они влияют? Да, и вот Татьяна кажурина задала вопрос, да, что я на них влияю хорошо, не на меня плохо. Если было так, то третьего закона Ньютона не было. То есть мы всегда взаимодействуем в рамках третьего закона Ньютона. И это взаимодействие, оно проявляется, то есть то, что мы сеем, мы должны пожать. Поэтому э, я действую на других людей хорошо. Хорошо, да, но на каком уровне? На сознательном или на бессознательном? На сознательном уровне Татьяна может э, действовать хорошо, э, я их люблю, я их принимаю, это мои друзья. А на подсознательном уровне может быть зависть, может быть... Э, Другие вещи, я не хочу их озвучивать. Она сама прекрасно mm -hmm. знает то, Ну, вот я читаю вопрос Натальи Слизько, а я отвечу Татьяне Лиходе, где она написала, что... Ну, Татьяна Лиходед. Да, что есть некие проблемы у сестры были, да, врожденный порог сердца и так дальше, и так дальше. Вот, я, мы уже иногда э, в каком-то предыдущем эфире мы говорили, что все... Не, ну ты же зачитай вопрос... А мне Но всегда хочется спать, заспать, а как мой муж на меня влияет? Да. То есть да. как снотворное. Можно сказать, что как снотворное, да. То есть можно сказать, что это вообще даже даже позитивно расслабляет, хорошо. Потому что кого-то муж напрягает, а вот Татьяна муж расслабляет, неплохо, Но очень важно понимать, что есть некое чувство вины, и чтобы его не ощущать, лучше уснуть. Это же межличностное отношение. Тут надо глубже разбираться, потому что все вопросы с сердцем это, конечно, сильнейший страх и неосознанное чувство вины. Поэтому лучше уснуть, по сути, выпасть с этой функциональной единицы, якобы, да, вот, уснув и не видеть эту реальность. То есть, практически я знаю, что э, у Татьяны, да, она с детства не знала своего папы и, по сути, он для нее отсутствовал. Поэтому она для мужа отсутствует в виде сна. Она уснула, и все. И тоже тот же самый закон сбылся. Дать ее... Екатерина. Нет, да? В бодром как? состоянии. Как влиять на руководство для увеличения заработной платы? Ну, э, очень хороший вопрос. Тут надо именно осознавать свою ценность. Если мы в, первую не... очередь. Да, в первую очередь, если мы не осознаем То есть просто говорить ценности... так, дайте мне зарплату, дайте мне зарплату, Нет, я хочу зарплату. сейчас можно там на карты выложить, там еще чего-то. Да, типа, да? модно-то модно, но да. насколько это... Ну я шучу, Геннадий. Да. Да ты всерьез воспринимаешь? Я, Вер... все твои... я вообще верю тебе. Да ладно. Знаете, вот для Катерины... Коленки помашь. Я в брюках сижу. Важно поднимать самооценку, то есть, низкая самооценка сотрудника заставляет руководителя платить ему небольшую заработную плату, то есть, это вы заказываете эту музыку, то есть, вы не цените то, что вы делаете. Вот. И я думаю, что эта оценка она многопоколенная и начинать, надо... унаследованная. Унаследованная, да. и начинать надо с оценки тех, кто рядом с вами. муж что там, мама, папа, мужа, ваша там мама, да, друзья, знакомые. То есть начинать надо не только с себя, да, а из близких, как вы оцениваете своих близких. Да. Как вы оцениваете вклад мужа, так ваш руководитель будет оценивать ваш вклад. Да, и видеть руководство как то, что вносит большой вклад в роль организации. Видеть их не как бездельников, а видеть их как тех людей, которые действительно стоят у руля всей организации, которые несут колоссальную ответственность, уважение, принятие да. и любовь, и восхищение этими людьми. В силу третьего закона Ньютона это вернется. Мы же не знаем, у э, э, нас нет этого сканера, да, это подсознательный разум, он, в нем все записано. Но по результату, вы же знаете почти все, да, кто нас постоянно смотрит, что есть закон разума э, в книге номер два: Супруги той, чего представили: по результату мы видим, человек он оценивает то, что он получил, или нет. Вот я очень благодарна вам, тем, кто записал благодарность чемпиону Курту Тойчу в честь столетия. Но многих мы просили записать и не записали. У нас сколько вот сейчас? Э, По-моему, 30, 30 человек. 30 человек откликнулись. И, и вы сделали видеозапись благодарность чемпиону Тойчу за те выдающиеся успехи, которые люди, да, обычные, да, люди называют чудесами, что это вообще невозможно. Отдать там по 100 тысяч долларов, родить детей, где никто не обещал их, потому что уже по 10-15 лет ждали и так дальше. Многие откликнулись, что это многие, да, почти 30 человек. Это означает, что вы цените, вы цените то, что вы получили. Но такое же, как минимум, количество людей не откликнулось, но они хотят оценки, чтобы их оценили. Это вообще нереально, и чтобы их еще оценили. Чтобы был роз что роза... Ну нереально, потому что если то, что получено, не оценено и человек не возблагодарил то кто его оценит? Ни муж, ни жена не оценит, ни руководителя не оценят. Просто это нереально, иначе нарушается вот этот третий закон Ньютона или принцип воздаяния и так дальше. Поэтому начинать надо с оценки. Это для Катерины, вот ответила. Да. Что Наталья Светская, когда я вышла замуж, муж почти сразу начал демонстрировать модель поведения, где, где бы я ни, ни попросила, где что бы я ни попросила, он это никогда не сделает или сделает после скандала. В детстве его также было, он не делал то, что ему говорили. Почему так и какой мой вклад? Ну, вклад, он же всегда генетический. Я думаю, что некое препятствие к достижению того, что ты хочешь получить, если взять про бабушку Наталью, а я хорошо генетический код Натальи знаю, вот, она не получала то, что она хотела. То есть на все то, что она хотела, ей отказывали. Поэтому, как Наталья может как муж Натальи может что-то дать, конечно, он, он, у него выбора нет, потому что есть генетическая запись. Что ты прабабушка просила, ей никто не давал. Она ненавидела этого деда. Ну, я бы Потому еще что... добавил здесь, что вот папа Наталья Минер и страх действовать, и нежелание действовать Наталье а, отражал муж. И это в этом подобие сознания. И если Наталья... А, Будет ну и страниц. страх, и протест против действия. Да, бунт, Именно, против, бунт действия. против действия. Сопротивление внутреннее. Вот если она да. это изменит, может изменится. Да. Ну она вот перед сдачей урока сопротивлялась, а тут бунтовала, у нас тут можно было уже флаг белый вывешивать в офисе. Ответила идеально, кстати. Так. Алексай Инфектистов, если меня с детства отбирали, сейчас тоже есть тенденция, что забираю, значит я на уровне подсознания заставляю это делать. да да, абсолютно правильно, абсолютно точно, Александр. Да. У вас есть знание, что у вас да. должны отобрать, и вы приказываете всем, товарищи, берите. Вот. Так, все благодарят и все хорошо. Да. Ну что, друзья, мы завершаем эфир, спасибо вам за вопросы. Вопросы очень интересные, и я вам предлагаю раздумывать. Я всегда себе спрашиваю, почему этот человек в отношении меня так себя повел? И когда я начинаю распутывать цепочку, я всегда счастлива. Почему? Неважно то, как человек относится, потому что я узнала причину. А причина если... всегда во мне, да? Да, причина всегда во мне, а если я узнала причину действительную, то я могу это изменить, значит, я могу уже ожидать, что в следующий раз, на следующий день этот человек так в отношении меня точно уже не поступит. Поэтому это очень и очень важно. Да, и мы можем заказывать музыку всей своей жизни. Да, ну что, благодарим вас за участие, вот, хотелось бы, чтобы вы, конечно, активнее участвовали, но если вы не успели на наш эфир, вы, пожалуйста, пишите вопросы, да, потом мы ответим, да, с делитесь эфиром, ну и в следующий четверг мы вас ждем, а, кстати, завтра мы вас приглашаем на... Кто еще не знает, мне кажется, я во все в группы отправила, кому-то в личку отправила. Завтра начинаются семинары. Бориса Сорины, Сорина, Тридневные. да, поэтому я вас приглашаю, присоединяйтесь онлайн. Это будет просто, будем я, смотреть, я уверена, что это будет ну, особое наслаждение, особое счастье. Да, мы будем все три дня, поэтому присоединяйтесь, будем друг друга видеть и будем наслаждаться. Истинной. И будем говорить о вам. Да. Ну С что, друзья? Дорогие друзья, до новых встреч. Да, До свидания. До, свидания. до следующего четверга. До свидания.